С вами Юлия Ермак, эксперт по здоровью детей. И сегодня я хочу с вами поговорить на тему ангин. Если у вашего ребенка или у вас ангина – это самый лучший друг, то есть вы и, э, вам достаточно выпить холодной воды, и ребенок тут же заболевает ангины. то есть э, горло – это ваше слабое место, то вы точно попали в нужное время, в нужное место. Почему? Потому что именно сегодня мы говорим, как помочь ребенку, чтобы сократить все-таки болезни ангины, сократить ангиной, ребенка и облегчить его жизнь, то есть доставить ему здоровое счастливое детство. Более подробно я говорю на курсе алгоритм воспитания здоровых детей», который легендарный курс, который улучшает здоровье детей в 3, 4, 5, 6 раз за ближайшие 3-6 месяцев. Поэтому я с уверенностью говорю о том, что вы попали в нужное время, в нужное место. Сегодня мы говорим об ангине и как помочь ребенку в период ремиссии, как закалить горлышко, чтобы для него холодное мороженое или холодная вода не становились трагедией и поводом для излечения антибиотиками. Так вот, первое, то что необходимо сделать, это научиться дружить с холодным. Наверняка дети, которые, у которых постоянные частые ангины, и мама с самого рождения все грела, то есть ребенок не знаком с холодным. Как правило, это начинается с самого-самого раннего детства. То есть мама закрывала окошечко, чтобы ребенка не сдуло, не продуло, не просквозило, одевала самые лучшие теплые шарфики, варежки, закрывала рот на холоде, на морозе, одевала самые теплые носочки, и, естественно, ребенок растет в тепличных условиях. И для того, чтобы этот замкнутый круг тепличных условий все-таки разомкнуть, потому что так или иначе ваш ребенок столкнется в жизни с тем, что э, познакомиться с холодной водой, с холодными ногами, промокшими ногами, попадет под дождь или будет ехать в автобусе и будет открыта форточка, пойдет в детский сад и школу, и вы не сможете контролировать все сквозняки в жизни вашего ребенка, поэтому так или иначе с этим необходимо познакомиться. Но еще раз повторюсь, что мы сегодня говорим про ангину и как все-таки закаливать горло. И первое, с чего мы начинаем, это начинаем пить э, прохладную, водичку то есть водичку комнатной температуры это может быть молока молоко компот морс вода все что угодно комнатной температуры это раз второе то что мы делаем это начинаем умываться и мыть ручки холодной водой то есть ежедневно мы чистим зубы, умываемся, моем ручки только холодной водой. Ни в коем случае не открывайте тепленькую водичку и не подогревайте ее для того, чтобы ребенку было комфортно. Приучайте ребенка к холоду уже с самых-самых маленького возраста. У меня Антон, мой ребенок, ему сейчас 9 лет, он никогда не болеет ангиной и в принципе он редко болеет, практически не болеет. Катается на лыжах, бегает босиком, если ему это интересно, с удовольствием ходит в сауну ходит в бассейн и растет здоровым так вот второе то что мы делаем это умываемся холодной водой третье принимаем мороженое как лекарство три раза в день по чайной ложке то есть мороженое у нас как лекарство. Для того, чтобы закалить горло, нам необходимо, необходим холод. То есть если у вас слабое звено, это холодная вода или холодное мороженое, и ребенок начинает заболевать, то вам так или иначе необходимо горло закаливать. И, э, начина... и делаем мы именно с мороженого. То есть берем, э, запасаемся мороженым, покупаем 3-4-5 стаканчиков мороженого или большой брикет. И выдаем ребенку по чайной ложке. Не обязательно его морозить, не обязательно его размораживать, его необходимо кушать именно холодным куском. Да? Выбирайте самое вкусное, самое лучшее, то, что нравится ребенку, пусть он начинает слизывать, потом начинает жевать, потом глотать, и чтобы у него каждый день по чайной ложке. Через неделю вы начинаете увеличивать дозировку. Увеличивайте по 2 чайных ложки 3 раза в день либо по одной столовой. На следующей неделе вы увеличиваете 3 чайные ложки, на следующей неделе увеличивается 4 чайных ложки, и уже через месяц вы можете смело разрешать ребенку кушать мороженое целый стакан. Вот. После мороженого, как только вы освоили технику мороженое, можете приступать к технике холодный лед. Замораживаете любые, любой любимый сок ребенка, яблочный, калина, малина, все что угодно, замешали, заморозили кусочки льда и даете ребенку разжевывать, разжевывать, рассасывать, как ему нравится. И третье – это вкусные, привкусные сладости, которые детки все любят, всем нравится. Мало этот рецепт известен, но, тем не менее, мои участницы курса алгоритма воспитания здоровых детей» уже это применяют. Это творожные конфеты замороженные. То есть вы делаете э, творожную массу, можете ее купить в магазине, можете приготовить самостоятельно по тому составу, который вам нравится. Берете творог, берете сметану, берете сироп. Э, Изюм, орехи, курагу, все, что вам хочется и то, что вам нравится, вы берете, замешиваете творожную массу, делаете маленькие шарики небольшие и точно так же вы даете ребенку каждый день, три раза в день, по одной конфете для того, чтобы ребенок смог рассасывать или разжевывать в полости рта и таким образом закаливать горлышко. Я желаю вам здоровья, берегите себя и своих деток, приходите на курс «Алгоритм воспитания здоровых детей», ставьте лайки э, здесь, под этим видео, э, делитесь, добавляйте себе в плейлисты. И э, до скорых встреч, друзья! С вами была Юлия Ермак. Пока!